Очень часто перед различными компаниями стоит вопрос стратегического мышления. То есть мы ищем сотрудника, ориентированного именно на стратегические цели компании. Каким же должен быть почерк такого человека? Прежде всего, это должна быть очень быстрая скорость. То есть человек, который думает, он думает, должен думать очень быстро. Далее мы с вами увидим упрощение формах. То есть почерк, он не будет нам напоминать стандартные школьные прописи. Либо наоборот детское письмо. Далее, что мы еще с вами увидим, это большой вертикальный разброс, то есть верхние отростки букв почерка и нижние отростки букв почерка, они будут очень развиты. Естественно, у такого человека будет и стратегическое мышление, он сможет очень легко выстраивать цели, долгосрочные проекты, у него развито и интеллектуальное мышление, и именно такой человек сможет очень хорошо организовать вам систему стратегического планирования вашей компании. Outro Music